Добрый день, меня зовут Апоп, я являюсь руководителем отдела продаж и медицинском развития. Сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Хочу сообщить вам, что напротив нашего жилого комплекса никогда не было цементного завода. Ранее там было установлено раствор бетонной установки. На данный момент ее там нет. Защита третьей очереди запланирована на апрель месяц текущего года. На сегодняшний день выполнены все строительные работы в полном объеме. Установлена квартира, кухонная гарнитур и сантехника. Также завершены клининговые работы. Выполнена укладка осваива. На данный момент зайдутся работы по благоустройству территории. Пятая очередь строительства идет с опережением графика. Сдача к очереди запланирована на первый поклад 2023 года. Если у вас остались вопросы, можете написать их в комментариях, либо зайти по номеру телефона, который вы видите на экране. На этом все. Всего доброго. До свидания.